Всем привет, друзья! С вами снова Carry Cars и снова с вами погоняем сейчас, покушаем другие машинки. Мы с вами уже дошли аж до 19 этапа. Ну, это сомнительное достижение, как бы. Но учитывая, что ну, начали с нуля, в принципе, я считаю, что неплохо. А, мы, повторяю, не пользуемся накрутками, ни в коем случае деньги не влаживаем. Все, что заработали, зато и пока покупаем обновление наших машин. Вот, э, к сожалению, э, денежек у нас не так уж много. Вот улучшили на атаку. Посмотрим, насколько она нам сейчас поможет в прохождении следующего этапа. Итак, э, 11 уровень. Настроились, ребятки. И пошла загрузка 10%. Сейчас дождемся, пока пройдет загрузка. Посмотрим на такую красивую полицейскую машину. Интересно, можно будет ли на ней поездить когда-нибудь ну пока давайте крутанем колесо фортуна фортуна так накрутила нам фортуна 10 процентов кристалликов, 10 процентов плюс к атаке то есть атакой мы затарим очень сильно сейчас всех всех всех всех противников атакой по ним уничтожаем вот еще и бомбочка, на попустить. видели как мы ее быстро съели только нам шокером шарахнуло в общем неприятное неприятное ощущение Ах, удар электрошокером. Я думаю, в жизни она тоже не очень приятно. Ну и согласен, ставим пальчики вверх, кто не согласен. Но ну я не знаю, напишите. Я с тобой не согласен, там меня била, мне понравилось. Бывают, кстати, и такие люди. Ну что ж, поделаешь Люди бывают всякие, как бы на вкус и цвет, товарища нет а мы тем временем боремся с вот этим гриппом. Ну он уже половину жизни практически из нас вытащил у нас ракеты спасают хух мы с ним справились но жизненной так не спеши не спеши да у как мы перелетели кувырка но на шипы не попали честно говоря попали мы на них уже очень много много много раз наверное а может и не наверное ну, а вот эти выезжающие шипы нас, если честно, немножко поднапрягают. Как хорошо, что встречаются вот такие лучалки, Улучшалки. Возобновлялки, можно так сказать. Которые возобновляют все жизни. И можно спокойно ехать дальше и бороться с другими машинами. Так, нужно бомбочку. Ну, э, смысла? Отлично, вообще. Шо Шокером ударили, но мы уничтожили две полицейских машин. В общем, бомбочку бросать, как вы знаете, в машину, которая находится перед вами, нет смысла. Бомбочка падает у нас сзади, и никакого толку с ней нет. Давай, давай, давай. Ой, как нас облепила бомбочка. Мне еще как кактус облежала, и полицейский. Ну все, навалилось. И осталось, в принципе, немножко, жизни мало. Но я думаю, мы сейчас, сейчас, давай, скорее всего. О, как мы перепрыгнули машину, видели. И нам хватило все таки жизни. Мы едем с вами дальше, смотрим, повернется ли удача к нам лицом. Но, э, как бы, ну, два счета тоже неплохо, учитывая, что машинка не до конца прокачена. А то им машинка-то первая у нас. Мы еще не открыли ни одну, у нас только вот этот гатор и все. Никаких других машин у нас сейчас нету. А, так, что у нас за защиту. Так, так, так, так, закрываем вот эту всякие всякие плюшки защиту не можем купить в принципе нитро и скорость нам не важны без защиты а, ну-ка едем дальше зарабатываем деньги там немножко нам осталось и купим наверное уже защиту улучшим потому что сколько можно сколько можно уже пора зарабатывать много много много денег да, да, да, да, да, да. И вам, я думаю, тоже хотелось бы увидеть, как мы проходим следующие этапы. Или справляемся, расправляемся с боссами, с первым, вторым. И сколько их там вообще, я не знаю, ребят. Ну, я думаю, вам бы хотелось это увидеть. Если хотелось, пишите нам об этом. Если не хочется, пишите, мол, типа, да ну нам не интересно, блин, бросьте свой канал и не снимай больше видео. Я надеюсь таких комментариев не будет Но, но, но, но Все может быть В общем пропустили мы Плюшку с улучшением С жизнями Плюшку мы пропустили Так, бомбочку догнать В общем, щиты, я напомню Щиты мы получаем за то, что уничтожаем Автомобили полицейские Гражданские Ну то есть за все уничтожения мы получаем щиты как э, кто то кстати помнит э, одни вот эти первые нпс вторая третья э, и и э, в принципе много игр таких и, и интересных что там вот такие щиты насчитывались при уничтожении так перепрыгнули в общем при уничтожении щиты насчитывались вот здесь в принципе и тот же принцип ой уязвимость так, лучше не с кем не встречаться И так жизнь у нас закончились Давай, давай, давай, разбирайся, разбирайся Ай-яй-яй-яй-яй, съела нас машинка Ладно, на сегодня все, будем зарабатывать деньги Все, всем пока-пока